вопрос мы входим в участок а там стоит и там мы строим дом мы входим в участок с южной стороны но вход в дом с восточной стороны имеет значение имеет значение имеет значение да. что главнее вход в дом или вход в участок вход на участок вход на участок главнее чем вход в, дом. в данной ситуации да. окей тогда у меня вопрос такой люди живут в квартирах но вход в квартиры, не вначале надо войти в здание. Э, и мы входим в здание. Вход в здание находится на юге, а вход в квартиру находится на севере, к примеру. Да. Главнее вход в здание? Нет, в данной ситуации уже тогда здесь идет индивидуальный же сам жилец, да, его квартира. Потому что в мы же не бывает, выбираем. Мы не выбираем, да, мы, к сожалению, да, да. Это, да. Потому что многоквартирное да. какое-то здание, Девять этажей, да. а, причем это все подъезды находятся с одной стороны, допустим, да. и все они могут находиться со стороны юга или юго запада негативно, верно? Да. Но, опять же, они расположены направо, налево, вперед да. там и так далее. То есть мы должны выбирать ту квартиру, которая находится с какой стороны? Если у нее вход на севере, на северо-востоке или на востоке. И еще если вы занимаетесь какой-нибудь торговлей, чтобы было в вашей жизни движение, то северо-запад очень хорош. Потому мы что... решили поменять место жительства mm -hmm. так и очень классная там, квартира нам попалась mm -hmm. да? вот. с очень небольшой доплатой она попалась нам mm -hmm. тому же и мы туда въехали и вот у нас что-то не получается в том числе торговля. — Это означает, что у нас не получается, потому что вход в эту квартиру с запада? — Нет, да. А вход в эту квартиру, скорее всего, что у вас либо на юге, либо на юго-востоке, либо на юго-западе. Но еще очень... А судов у вас там нет? Вот если у вас суды, то Где это у точно суд? у вас на западе. Нет, как вот, очень часто ко мне люди обращаются. Они, где находится? Нет, суд. именно в вашу квартиру. Почему-то все люди, которые ко мне обращаются, очень много людей ко мне обращаются. Первое, что они говорят, у нас столько судов, столько судов, мы уже замучили судиться, у нас, наша жизнь превратилась в кошмар. И когда я прихожу и начинаю проверять эту квартиру, первое, что обнаруживается, что у них входная дверь в западном секторе. Ну, понятно. То есть это лишнее подтверждение того, что как бы, не, совсем не желательно жить в квартире, которая находится в западном и юго-западном секторе, правильно? А входная группа, вход. Вход, в квартиру. Хорошо. А скажите, почему, еще раз, почему именно эти сектора считаются негативными. Вы знаете, это по законам ВАСТу, это основывается на таких законах на науке Джутис. Дело в том, что это планеты. И, допустим, на Западе это планета Сатурн, достаточно суровая, аскетичная планета. Поэтому считается, что если вдруг... То есть сам Сатурн считает, что... Но Сатурн не Запад. вообще. Западный сектор. Западный сект. западный сектор. Сатурн mm – -hmm. западный сектор, и если человек вдруг нарушал что-то в жизни, то Сатурн всегда очень сильно наказывает жильцов дома. Mm -hmm. Юго-западный сектор – это планета Раху, и это демонические там планеты находятся. И южный сектор — это планета Марс, это очень агрессивная, воинственная планета. И вот именно отталкиваясь от, вот от этого, потому что вся наука основана, именно базируется на планетах, и на полубогах, именно из-за этого считается, что эти сектора крайне неблагоприятны для входа в дом.